Здравствуйте друзья, меня зовут Михаил Прошурин И я сегодня хочу вам провести обзор сайта BIMX Итак, на сайте BIMX я зарегистрировался 29 июля Сегодня уже 3 августа И я покажу вам сколько столов у меня уже закрыто При этом я никого не приглашал Итак, у меня закрыт первый второй как мы видим третий и уже закрывается четвертый стол то есть за пять дней я почти дошел до четвертого стола сегодня еще день не закончился и может быть у меня еще прибавится народу и так сейчас я хочу вам показать видео моего партнера булата максеева вы его пожалуйста посмотрите и сделайте как показывает Булат и тогда у вас будут точно такие же результаты как и у меня вы начнете быстро закрывать свои столы приятного просмотра итак дорогие друзья с вами на связи Булат Максеев давайте рассмотрим как в данном проекте бинекс стартануть. Так, мне в данном случае нужно будет перейти по своей партнерской ссылке. Наставник был от Максеев, бимакс. Далее ввести свое имя. Но ну, в данном случае я ввожу имя супруги. Далее почту. Далее почту. Соглашаемся с условиями. Кликаем зарегистрироваться сейчас, да? Ну, просто зарегистрироваться. Все, на ваш email была отправлена ссылка. Давайте посмотрим. Вот у нас пришло письмо. Кликаем по ссылочке с письма. Далее нужно будет ввести пароль. Опять же, мы с вами при регистрации пароль не вводили. Поэтому здесь нам нужно будет данный пароль придумать. Давайте придумаем. Повторяем данный пароль. И кликаем далее. Все, в данном случае нас перекидывает уже на страницу. Здесь мы можем имя пользователя прописать. Давайте пропишем. Это некий такой ник. Не путайте с именем и фамилией. Это ник. Вот у меня Bimax, да? И в данном случае вы прописываете уже что-то свое. Ну, в данном случае страф напишу. Так, что-нибудь о себе. Ну, я про жену написал веселое опетивное. Увлекаюсь изучением английского и итальянского языков. Как с вами связаться? Ну, в данном случае я здесь ничего прописывать не буду. Вы, в принципе, можете прописать. Обновить информацию. Хотя бы один. Ага, хорошо. Ну, давайте я пропишу номер WhatsApp. Ну, скорее всего, я пропишу свой. Все, кликаю «Обновить информацию». Так, нас перекидывают на такую страницу. Давайте еще фотку загрузим. Кликаем на имя, фамилию. Далее «Настройки». Далее «Загрузить фото». И давайте возьму вот это фото. Все вставилось. И далее обновить информацию. да? И перекидывать на страницу, где наши данные прописаны. Гульнас Максеева, веселое, позитивное и так далее. Ну, плюс фотка. Итак, что мы делаем далее, дорогие друзья? Нам нужно купить в глобальной матрице места. И нужно купить клонов, которые будут толкать вот эти наши основные аккаунты, которые мы будем покупать в глобальной матрице. Помните, мы с Алексеем в интервью которое было вот до этого, чуть выше, да, поднимитесь, посмотрите. Там он говорил, что нужно купить в глобальной матрице за 50, 100, 200 и 400. И купить далее в Бризе уже 7 клонов по 50 рублей и одного клона за 800, чтобы ну, наиболее быстро стартовать. Давайте я вам покажу, как это сделать. Итак, мы оплачивать будем с Payr-баланса, поэтому Payr-кошелек вам нужно будет завести. И желательно, смотрите, дорогие друзья, Желательно. Вам нужно будет пройти здесь верификацию. Вот у нас верификация завершена. Тип аккаунта верифицирован. Вы переходите. И здесь уже нужно будет вам прописать ваши данные. Да? Предоставить ваши данные, чтобы тип аккаунта был персональный. После этого, после этого вы можете, в принципе, на баланс кликнуть и заводить денежку на рублевый кошелек без всяких проблем. Если у вас а, вот эта идентификация не пройдена, скорее всего, вам придется заводить сюда денежку только через какие-то там обменники. Ну, опять же, это занимает время, дополнительная комиссия, кому это надо. Поэтому идентификацию пройдите и потом только уже пополняйте. Ну, у меня прошло, по-моему, минут за 30. Они очень быстро рассматривают. Главное, чтобы вы нормально там все прописали. Итак, мне нужно будет пополнить... Ну, давайте я пополню систему... Яндекс Деньги. Так, получается у нас где-то около 2000 надо пополнить. Давайте я 2500 возьму на всякий случай. Так, пополнить. Подтвердить. Так, 2900, да, на счету. Заплатить. Смотрите очень внимательно, потому что при желании потом вам все это нужно будет повторить. Итак, деньги на счету, отлично, переходим сюда, и сейчас очень внимательно, смотрите, кликаем кабинет, далее глобальная матрица, спускаемся вниз, и первый бинар за 50 рублей, кликаем купить, здесь можете посмотреть, что в это все входит, выбираем платежную систему, Payr, оплатить. Это именно в глобальной матрице, здесь выбираем рублевый вариант и далее подтвердить но ну, 48 копеек это у нас комиссия дорогие друзья так все кликаем подтвердить и сейчас нас выбросит обратно покупка успешно оплачена находится в обработке отлично давайте спустимся ниже обновим страницу видите у нас поменялось было 50 Система обработала следующие 100. Все, покупаем за 100. Также покупка бинара номер 2. Payer оплатить. То есть немножко надо будет подождать. Также рублевый вариант. Кликаем подтвердить. Ну, надеюсь, Payer у вас проблем не возникнет. Все, здесь также кликаем подтвердить. Так, Спускаемся ниже. Здесь видно, что мы купили уже 2 ниже и уже за 200 до да? купить кликаем с вами далее выбираем payer оплатить также выбираем рублевый вариант подтвердить все отлично и здесь также подтвердить сейчас нас выбросит обратно и нужно будет в глобальной матрице купить последний бинар за 400 так здесь у нас не обновился давайте обновим от 33 бинара да и здесь за 400 кликаем купить здесь также выбираем pr оплатить рублевый подтвердить запомнили да за 50 за 100 за 200 и за 400 все кликаем подтвердить и далее у нас перекидывает вот у нас 50, 100, 200, 400. Это именно, давайте я покажу, именно в глобальной матрице. То есть мы купили бинары. Теперь покупаем клонов, которые будут толкать наши вот эти бинары. И как Алексей нам советовал? Он советовал нам купить 7 клонов по 50 рублей. Давайте будем считать. Кликаем «Купить клона». «Пэйер», «Оплатить». Рубль. Подтвердить. Я прям записывать буду. Первый. Подтвердить. Отлично. Ну, дожидаться не буду. Купить следующего. Второго, да. П.Р. Оплатить. Рубль. Подтвердить. Все, подтвердить. Так, вот у нас первый стол. Ваших клонов один. Так, клоны доступные. Так, за 200. Так, за 200 рублей у нас появилось. Но нам надо еще третьего купить. Четвертого и пятого, да? Кликаем. Купить клона. Так, П.Р. Оплатить рубль подтвердить так это у нас получается третий клон за 50 рублей все далее перебрасывает так это можно закрыть но ну, мы спускаемся видим что пока что два клона третий пока не отобразился да немножко если подождать и обновить давайте еще раз ну тут некоторое время должно пройти чтобы клон у нас появился. Вот он, появился. Все отлично. Все, покупаем следующего за 50 рублей. Четвертого. Так, пр Оплатить. Также рублевый. Подтвердить. И здесь также подтвердить. Так, четвертый куплен. Надо еще клона да давайте я сейчас обновлять не буду они потом уже подтянутся пятого выбираем опять же pr оплатить рубль подтвердить и здесь также подтвердить так я все записываю 5 клона мы купили нас перед так здесь показывает пока 4 информация не обновилась далее 6 мы с вами покупаем payer оплатить рубль подтвердить подтвердить так записываю 6 -го. и последнего 7 -го. так здесь пока 5 показывает Кликаем «Купить клона». Здесь «Пэйер», «Оплатить рубль», «Подтвердить», «Подтвердить». Все, это седьмой клон. Давайте подождем, пока у нас обновится. Но здесь пока у нас почему-то только за 200. Вот за 800 я клона не вижу. За 800 я клона не вижу. Так, обновим. 7. Так, всего клонов 7. Так, спускаемся. И вот, дорогие друзья, появился клон для третьего стола за 800 рублей. Вот о чем как раз Алексей говорил. Мы 7 клонов по 50 рублей купили для первого стола. Эти клоны уже вытолкнули одного из моих клонов, получается, на второй стол. На второй стол. И в данном случае я для второго стола уже клонов покупать не буду. Скорее всего, не скорее всего, а точно клоны с первого стола будут толкать других клонов на второй стол. Они там будут уже появляться и помогать закрываться здесь. Потом переход на третий стол. И для третьего стола, чтобы быстрее третий стол двигался, он уже более такой массивный получается, да, более такой серьезный, весомый. Поэтому для третьего стола клона давайте своим вами купим. Кликаем ⁇ Купить клона ⁇ Так, выбираем платежную систему Payer. Оплатить. Так, также ⁇ Рубль ⁇.⁇ Подтвердить ⁇ И далее ⁇ Подтвердить ⁇ Ну, у меня там еще денежка остается. Остается, поэтому я при желании могу еще там что-нибудь купить. Например, клона за 200, да? Двух клонов за 200 рублей. Вот на этом этапе... Вот на этом этапе по стратегии вы должны уже остановиться, да? Остановиться и написать Алексею, да, что все нормально у вас прошло. И потом мы добавим вас в наш рабочий командный чат, где будем друг другу помогать, закрываться и тем самым зарабатывать все больше, больше и больше. Чтобы у вас вот эти вот начисления 51 200 рублей выплачивались как можно быстрее и больше раз. Скажем так. Чтобы вам... Это приносило деньги как можно чаще и как можно больше. Ну, давайте я все-таки куплю еще вот это уже не обязательно для вас. У меня просто тут денежка осталась. Я не хочу, чтобы она тут бесцельно лежала, поэтому куплю двух клонов. Так подтвердить. Даже трех получается. Даже трех Так, давайте еще. PR. Я просто многовато денежек положил. А так получается где-то 1900, по-моему, там нужно потратить, чтобы глобальную матрицу оплатить. Там 50, 100, 200 400, да? И потом уже по клонам пройтись. 7 клонов по 50 рублей и 1 клона за 800. Так, и по-моему, еще на одного хватает. Ну, за 200 вам покупать не надо. Вам только за 57 клонов и одного клона за 800. На самом деле классный проект, очень такой простой. Тем более, Алексей будет уже всеми силами, всеми средствами вам помогать закрываться. Потому что это ему тоже выгодно. Выгодно, чтобы вы зарабатывали. Да и мне выгодно, чтобы вы зарабатывали. Да и всем выгодно, чтобы вы зарабатывали. Все, дорогие друзья Так, в первом столе 7 клонов Во втором столе сейчас четвертый появится, да? Которого я сейчас купил И на третьем столе я за 800 рублей тоже клоны купил Всего клонов, так, 10 Так, секунду, давайте обновим Скорее всего Ага, все, отлично Отлично обновилось 7 клонов здесь, 4 здесь И один клон здесь все, они вот здесь вот у нас размещены. Ну, показывается, где размещен, на каком столе, под каким номером. Все, дорогие друзья, вот таким вот образом нужно будет вам так же, как я, прокупиться. Ну, опять же, акцентирую внимание, что для второго стола вам по 200 рублей клонов покупать не надо. Я купил просто потому, что у меня там денежка осталась. Вам нужно только 7 клонов по 50 рублей и одного за 800. Ну, по глобальной матрице я также уже вначале показал. да? Я купил за 50, за 100 за 200 и за 400 вот у нас 50 100 200 400 надеюсь понятно ваши все позиции чтобы вы быстро вышли на пятый стол получили первую выплату и потом уже вы будете получать по 40 по 50 тысяч но ну, какой-то часть нужно будет оставлять каждые там 5 7 дней но опять же смотря как вы сами уже сработаете я буду работать очень активно потому что мне проект реально понравился он такой легкий очень очень понравился данный проект надеюсь вам тоже на этом все. Спасибо. Я надеюсь, что вы посмотрели видео Булата до конца и приняли правильное решение и решили зарегистрироваться на сервисе BIM X. Тогда я вас поздравляю. Внизу будут мои ссылки на контакт и на чат. Если вы прошли регистрацию по моей ссылке, то пожалуйста напишите мне в чате или вконтакте, что вы зарегистрировались. Тогда я вас внесу в наш командный чат, где мы вместе будем закрывать столы. А пока я заканчиваю на этом свое видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал.